Сервер GPRP предлагает всем будущим игрокам оригинальные разработки, модели, а также отечественные машины, оружие и многое другое. А главное достоинство сервера — собственная переделка карты и дружелюбная комьюнити. Помимо обычных, чуть ли не дефолтных профессий в DarkRP, ты можешь попробовать себя в роли командующего Росгвардией. IP будет в описании, присоединяйся. Всем здарова! Сегодня у нас подоспела новая часть юзера арбуза. Я рад читать ваши комментарии, а также пожелания по улучшению этих видосиков. Так что имейте в виду, дорогая подписота, я практически всегда читаю то, что вы пишете. Кстати, сегодня у нас будет упор на сам контент и содержание ролика, а не на монтаж. Снимал на сервере Classic Live RP. Сейчас там на сервере стоит новая карта, которая имеет куда больше FPS, так что заходите по айпишнику в описании. Ну а мы с вами начинаем ловить дурачков. Приятного просмотра. <музыка> Продажи оружия занимаетесь. Я бы хотел оружие приобрести. Магазин, если я могу это пойти как раз квартиру найти, где я снимал бы ее. Ага, понял. привет. Нет, я его не знаю. Можете выйти, пожалуйста. Да выйти. По братски. Да, Сюда зашел, 500 рублей говорит пожу повар говорит повар все выпусти меня я я нашел оружие хорошее все спасибо все повар. повар говорит повару дайте 500 рублей пожалуйста теперь все я ограбил пацана он отыграл херп и отдал мне деньги ну, окей, первая ситуация у нас все нормально дальше дальше дальше дальше это будни модератора наверное будут Никто не знает, кто это такой вообще сейчас играет. Полтора миллиона у меня есть. Мне нормально, я кайфую, пацаны. Вадим Факин. Мне это не нравится. Не игра, а Skyrim какой-то, если честно. О! Не, он все-таки сдастся когда-нибудь этот замок и даст себя открыть, пацаны. Не беспокойтесь. Лицом к стене! Лицом к стене, сказал, дебил. Лицом к стене, ты что, тупой, что ли? Сейчас подаст жалобу на меня, пацаны. Ждем жалобу. Я его бахнул, потому что он свидетель. По наручникам на спине видно то, что это какой-то поцик, но точно не бандит. Меня, кстати, поражают многие люди, которые вообще забивают болт на то, что у челика свисает дробовик. Заряженный 100% на, на спине вот, мне, вот это больше всего факт поражает То, что им похрен он Они обращают внимание на ствол Только тогда, когда он вообще у него в руках Магазин оружия, древний выстрел Здравствуйте а вы продаете? Да Да Да что вам Сдвинешься, убью Чувак, ты РП нарушил, ты в курсе? РП нарушил, говорю, сдвинешься, убью. Ты убежал какого-то черта за стену. Ща фер РП тогда да тебя оформлю. я оформлю. Ой, блядь. Ну, действительно, я достал оружие, а ты сразу убежал, когда тебе сказал, сдвинешься, убью. Молодца. Ладно, сейчас посажу тебя в джейл. Ты иди нахуй, я на тебя наставил ствол, блядь. О, админ ко мне тэпнулся. Да-да, я тут. Я тут. Что такое? Да, забирай, я уже рпшку свою закончил. Ого, хорошее место для разбор Так, ну, слушаю. А что ты меня убил? Кстати, свидетель того, что я вломился в квартиру чужую и взламывал ее. Э -э, я зашел, стоял дробовиков. Дробовиков без Ну да, действительно, взломанная дверь, которая находится человек, у которого за спиной дробовик висит. А ничего тебе, ни о чем приезжаю. тебе не говорит, действительно. Да, просто открытая дверь, в которой находится, чел, да, дверь, дверь, в которой находится человек сервере, с да? набором для взлома, ну то есть отмычка просто народе и, и дробовик а. на спине. Действительно, ничего ни о чем тебе это Вы, не говорит. Набор для взлома, да? Ну, в реалиях сервера, да. В реалиях сервера, да. В Реально, если ты это пршь, только в жопу заходишь. Но это уже кому как. Если тебе нравится туда больше засовывать, то пожалуйста и не запрещаю. Блять, отпусти меня, я блять, сейчас переписываю то что. Пофиг на эту фигню. А, ну, раз. Блять, я вас ненавижу, я сука. Не Вы подаете жалобу, потом говорите, пофиг на эту фигню. Вы мое время тоже тратите как игрока. Ту -ту -ту -ту -ту -ту. Твое время, блядь, Нет, играй нормально. Я нормально играю, кстати. Я все по правилам сделал. У видео свидетеля бнул вс. Разбери тут же жалобу Алекс Жук, Алекс Жук, он на меня там пожаловался, типа просто так я его зажалю Вот тут начинается самое интересное, тот пацан, которого я посадил за фиррп, которое доказано в моей демке. Подал на меня жалобу за якобы фриджайл, то есть это правило администрации, по-хорошему, если модер реально кого-то просто так заджалит, то он тут же слетает у нас с привилегией, такие вот правила. А, привет, маленький уродик. Ага, фиксирую а, первое оскорбление за... человека и... вне РП ситуации. Так, дальше что? Ты меня зафриджайл и в РП профи забанил. Нет? И, такого, не и не что? Зафриджарил а, И поешь? в РП профи. Дальше что? А... То, что говорит, что ты ему ничего не угрожал, на не наставлял на его оружие, он, забежал, ага. он я, я понял вас. Да. Вот ты после этого Смотри, стоим в том доме, самый крайний угловой вон тот дом по левой стороне. Я захожу, дверь закрываю, ну как, сначала ее открытой оставил, но потом я ее закрываю, если не ошибаюсь. Подхожу к нему вплотную, но он через э, стойку вот эту вот э, на меня смотрит. Прямой контакт есть, и в случае чего я могу быстро в него выстрелить. Я достаю оружие, говорю, сдвинешься, убью. Он убегает за стенку в другую комнату. Ну, пацан ФРРП, как я понял, отыграл, или же он понятия не имеет о ФРРП, как таковом. А за оскорбление что полагается? Я просто не... Ребят, что за оскорбление полагается? Я просто плохо помню, там... Гага, да? Сейчас. Рой, смотри. смотри. О, вот он привал. Он стоит здесь. О, он, он вот так вот в пол смотрит. Да. Ну, да, да. как-то показалось оружие, и я сразу же забежал, забежал за дверь. Вот все и все. Вот так вот все иду. Да, и в пол сэр... смотрю, и глядя на тебя, достаю оружие. Ты вообще маразматик какой-то. Ей богу. Короче. Э, скрины демка, где ну, я там... просто так а тебя джалю, когда ты просто стоишь за стеной. А, Но ну, если тебе Почему непонятно, что не такое жалю, спина, то я тебе объясню. Спина это то, что у человека сзади, вот я из-за спины достал дробовик. Тебе да, это да, как-то да, информация не помогла нет. в этих разборках или что? Да. Нет, нет, я из-за спины да, его достал да, вот так, да, смотри, да, я вот да, стою, да, у меня да, сразу дробовик. Блять, какой балабол, господи, клевета, пиздец. Это клевета он уже, клеветом... понимаешь? Слышишь, клевет... С каким калашом с к тебе зашел? С я, блядь, с, с дробовиком на спине зашел вот с этим. Зачем ты сейчас пиздишь, Я сейчас просто кину скрин, где я стою сначала до доставания оружия из-за спины, на него смотрю и все... И все станет ясно. Я копирую твой стимайдишник. И в случае того, что клевета подтверждается, ты у улет... меня калаша с роду нету, у меня в магазине куплено всего лишь что один дробовик. И да, да, да. Две секунды. Если левает с разбора, то банишь его. Но хотя за клевету там, кажется, бан дается. Я не помню точно уже. Я не играл давно. Не пост. Это Рутро, сука, дебил в Не богу, даун че он, общем, он пиздит я игру сворачивал да не хочу ну, да не хочу убирать что то приебался -ка. тут из-за чего сидим ты на меня пожаловался у тебя доказательств моей вины нет зато у меня есть контр доказательства то есть ты так клеветал он намеренно стоял тебе говорил про то что я э, достал оружие из point шопа и не тот тем более оружие если это его вина он э, накосячил он тебя пытался обмануть напиздеть хотя на видео Точнее, на, ну, на скрине ясно видно, то, что у меня только дробовик этот же на спине. Что-то я не могу, пройти. Демонстрация. чего? То, что я стою на него, смотрю, и у меня не калаш на спине, а тебе скрин я кину. Не могу найти это фото. Я тебе ссылку кинул, если ты не умеешь их вставлять в браузер, это твои проблемы. Обманул, или обманул. Ну он тебе только что на разборках заливал про калаш и дом. про то, что я его достал из пойнтшопа. я тебе доказал обратное. Я вот на скрине с, с, это, стою не с калашом, это первое, то есть он у тебя уже наебал один раз. Тебе что, этого обмана не хватает, что ли? Охуеть. Хватает, чтобы забанить человека на 10 часов, того, что он просто перепутал оружие. Ну это обман в любом случае. Он просто стоит смотрит на меня есть оружие в руках это уже отдельный разговор ты понимаешь а, -а, -а когда он достал оружие у тебя есть клин который доставала оружие еще один давай ты скажешь что ты думаешь об этой ситуации мне вот интересно ты нарушил правила Именно в тот момент ограбления ты нарушил правила на разборках, когда сам жалуешься на меня. Какой ты нахуй игрок, блядь? Ты просто животное какое-то, ебогу. Ты админа наебываешь, ты меня оскорбляешь, еще нарушаешь правила сервера, блядь. Чувак, это обман администрации вдвоем, в Кстати, я вдвоем. Калашек, наверное, два заберу, два... мне он нужнее будет в этот раз. Нет, давай он видос, давай он видос, и мы посмотрим. Еще что предложишь? Подожди, не банивай. Что еще предложишь? посмотрим. <смех> <смех> что ты предложишь еще мне? Скинуть видос. Что тебе мешает скинуть видос? <смех> мешает то, что ты, поддавая жалобу на меня, не имеешь доказательств моей виновности. Вот что мешает. <смех> тебя имеются доказательства того, что я тебя ограбил... <смех> <смех> Ой, ты, это, <смех> я не я это... Не ограбил, а заджалил просто так. А, то есть он может купить нет, перебанить мне сервер, наверное, что, не позволит. Нарушение, он может забанить тебя за то, что он это видел сам, и доказательства ему не нужны. А, Значит, э хорошо, быть. тогда. Но у меня тоже есть глаза. Я, ви я вижу то, что и слышу. Ну, глаза есть у каждого, кто сейчас тут играет. Ну а демки у тебя, видимо, что, у нет? одного нет. И доказательств тоже. Один лишь пиздец. У тебя же демка есть, покажи ее, у тебя же демка есть. Послушай, ты на меня жалобу подаешь и у меня просишь демку того, что я, как бы, типа, виноват. Ты чё от меня хочешь? Ты, подавая жалобу, должен, готов предоставить демку администратору. Ты ты не заходил, ты стоял уже в проходе. На, на фотке, на скрине, это отчетливо видно, то, что ты на месте стоишь. Вот. Ну, открой скрин, посмотри, вот сука придурок скрин можно за секунду делать скрин можно за Бля, секунду я, я делать понял, давай, давай, давай я понял насколько ты ущербный алекс алекс я понял насколько ты ущербный и когда ты что, просим, я понял как выглядит коллаж за спиной и дробовик вот перепутать ствол автомата и приклад дробовика это надо быть очень конченным человеком Бля, пиздец когда оно у тебя закрыто вот этим голосовым то сложно увидеть как ты думаешь проблемы со зрением проблемы с компьютером ну, да, Блядь, горит, не жизнь а сказка господи боже мой пиздец он не видно его, не видно ну мне знаешь как бы видно то что ствол автомата он тоненький а приклад большой массивный когда я еще тем более боком к тебе стою я бы хотел посмотреть его демку ну так как он Ёмно, дурал, я который... который. Я бы хотел твою тоже демку посмотреть, где я просто так тебя джалю, когда ты просто, допустим, играешь за оружей. Грабитель крутой папы. А почему он меня в соло грабит, когда я один? А я что, не могу в соло грабить кого-то, блять? За гора, за гора нельзя грабить в соло. Какой нахуй вор, посмотри в табик, какая у меня профессия. Демки нет, доказательств нету, скринов нету, ничего нету у тебя, какие претензии тогда ко мне? Зато у тебя найдено ФРРП, оскорбление на разборках человека, конкретно, а не персонажа, а также два раза обман админа. И пожаловался ты за фриджа Второй скриншот, второй скриншот, второй скриншот. А почему рот во втором скриншоте, как говорится? О, там что-то интересно. Да, ох, блядь, о, блять, мусор. О, о, но нарп арест. Да да многие, сколько на нарп арест э, будет там jail ему? Арест? Ты уверен? Да. Ты не отвел его? Человек, который воит оружие в интернете, при этом, ты Да, да. Для этого ты берешь его и вы отводишь в полицейский участок и потом арестовываешь. Напал на палме, стою. Подожди, ты мне на меня напал. Ага, понял. Долбоёб на сервер зашел да-да-да, вот он, вот это вот. Чемодин. А, Извините, оскорбление. Не так, везде, оскорбление это, первое вот, уже да, есть. Вот. Ебать, каких только дурачков него уже не встречаю. Один сходу оскорбления. А, оскорбляю. это я его ну, посадим еще. Короче, смотри, в чем суть. Смотри, смотри. Он меня получит Смотри, я сажаю. Был час. Я сейчас тебе объясню, блять, как тебе объясню. Брупком час. Я получается. Чувака посадил за то, что не был дома. Вот, пытался. Ну, выбегал много раз, я решил, ну, типа, я его посадил. Это сзади подходит, с меня режет, я такой, типа, нормально. И в итоге я его сажал, Посмотри, во-первых, сейчас он меня берет смотри. Хорошо. Секунд, смотри. и в 2000 секунд Смотри. Во-первых, свой голос убирай отъебись Отеись. У меня не было другого. Писяла, порезал, Посмотри, Тот логи дамага. Порезал. Я стоял там, просто смотрел за всем этим. Да, Он а да, арестовал человека, Мир, не отведя его нарезал, в полицейский было, участок. Обман администрации опять. <реш> да, да, да, да. Нет, не резал. Посмотри, логи дамага. Локс. У Нет, меня ножа нету Смотри пиздобол. Смотри пиздобол Смотри пиздобол У меня не такой же голос Ты видел где он посадил человека и наблюдал за нами? Он не отвел его в полицейский участок И он сейчас что-то мне предъявляет Ты стоял на лестнице и говорил ему об этом Он тебя пришел, заковал научники, наручники арестовал Обман администрации, неадекватное поведение, фри арест и я арест я, типа, такой стоял, в не месте. Что, типа ты меня резал, я такой, типа, худо остановиться-то я достал наручники, тебя за команморучники. Да я такой, типа, мне резул, вообще насрать, как, как бы что то там подумал, что тебе показалось, ты свое сейчас наказание получишь и улетишь на хуфман. Я не понимаю, микрофон жопа это во-первых, блядь, свое говно. Так тебе же понравилось, когда его обратно туда засунул тебе. Как так-то? Тебе уже все разнравил? Чувак, не понимаю, что ты говоришь? Половина слов это просто б Вот я нереально не понимаю. Выключи свою программу. Да не выключай свою программу. Она очень мешает. Не выключай свою программу. Ну, включи мозги. Понял, да пацан. Не свою программу, это все слова. Пацан, включи мозги. магниту, блядь, ты свои включи. А, пацан, все, я, видимо, я уже я слух, лагу, слух лагу, нормально вылечил вылеч... okay. вылеч... вылечил за okay. секунду okay. слух. Ладно, посадил, но ты, блядь, понимаешь, что просто меня что А, не, не просто так. Ты мне просто так задержали Ой, заарестил и пацана в неположенном месте арестовал. Два фри ареста, как бы, и получай пизды. И еще разбор, обман администрации на разбор секунд, А да. я не должен с тобой разбираться, если я вижу нарушение Сука, ну ты должен был разборки сделать Я, я не должен был рыхающий, этого делать ты ты не, просто, Это ты не мои обязанности Это не входит посрать. Ты просто взял да. меня за, Ну типа, посрать. Но я знаю, что он был виноват Ну да, да. При этом, блядь, вот а, а что мне нет, говорит, так и есть Админам не запрещено это делать и модерам тоже Спорим, если Сейчас он не находит мое имя в логах дамага То ты говоришь, что ты долбоеб Нет, насчет этого спорта. Что спорит-то тут и так все понятно, блин. Короче, все, я на этом заканчиваю видосик по Юзер Арбузу. Благодарен вам за то, что вы его досмотрели до конца. Если такие есть, то вы красавчики. Не забудьте поставить лайк под это видео, а также подписаться на мой канал. Такой шедевральный 20-минутный контент я записывал на своем сервере Classic Life Айпишник и группа будет в описании, чтобы ты мог зайти на сервер, поиграть на нем, а также следить за новостями всех моих серверов. Похвалясь за тем, как ты забрал твой фанты Ни к чему шапец, как дур, мой лучший друг И летит по тропу, такой ненарен На тело попалера, за голова звеном на теле Мерс, стоп! Маленький на ясно 105 лет, как ты смеляешь зло Эй! Я не проверю, когда говорю